Интернет-магазин. Обзор. Сумчатый эксперт. Есть вот такая красотка. Белая. Ручка-резинка. Сейчас это очень модный. К ней есть длинная ручка. Красивые складочки. Внутри один отдел. Карман на задней стенке. На передней два кармашка. Такая же есть еще сумка. И в красивом шоколаде. Внутри есть длинный.